Бонжор лейзами! Здравствуйте, друзья! Неповторимый вкус детства мороженого пломбир. Я решила его воспроизвести в немного другой форме, а именно в форме торта с одноименным названием. И надо сказать, что сходство потрясающее. Я очень довольна результатом и спешу поделиться этим рецептом и с вами, друзья. Обычно с выпечкой тортов много хлопот, а с этим никаких. Достаточно приготовить заварной крем. Перемешать яйца, сахар и крахмал. Понемногу ввести всю сметану. Она должна быть не менее 20% жирности. Довести до однородной массы. Поставить на огонь до получения густого вязкого крема. Помешивать без устали и остановок, чтобы он не пригорел. В готовый крем закинуть сливочное масло. Пол работы сделано. В этом торте в качестве основы выступает крошка, для которой нужно смешать муку и сахар. А затем стереть туда же 150 грамм сливочного замороженного масла. Периодически окунайте масло в муку, так оно лучше крошится. Осталось перетереть масло и муку в мелкую крошку. Это совсем не сложно, но понадобится немного времени. А теперь эту крошку нужно подзолотить. Обжариваем ее на сковороде, постоянно помешивая. Ну вот и основа готова. Свое разъемное кондитерское кольцо диаметром 18 сантиметров я закутала в пищевую пленку, внутри смазала растительным маслом. Буду собирать торт. На дно выкладываю крошку, уплотняю ее и поверху Смазываю толстым слоем крема. Крем не обязательно сильно остужать. Теплым он тянется лучше. Наша задача не перемешать слои между собой. У них должны быть четкие разграничения. У меня получилось 5 слоев крошки и столько же крема. Верхний слой крема идеально выравнивать не обязательно. Затянуть форму пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Зачастую такие изделия готовятся с вечера, а на утро Убираем пленку, срезаем ее с боков и открываем кольцо. Посмотрите, какой торт получился ровный и красивый. Осталось украсить. С пломбиром отлично гармонирует белый шоколад. Ну вот, пришло время резать и пробовать торт. Нож в него входит, как в масло. Пропитка отличная. Вкус великолепен. Лично мне удалось вернуться в свое счастливое детство.